Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн гадание Таро расклада. Какое сокровенное желание в отношении меня? И исполнит ли он, она его по отношению ко мне? Первое, второе, третье. Выбирайте любое. Времечко в комментариях. а поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие, спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала всеми методами. Спасибо вам большое. Будем рассматривать мужчину и женщину, конечно же. Хотите, можете загадать, какое у вас желание в отношении этого человека. Тоже можно посмотреть, хотя вы же его знаете. Ну, так, чтобы там не скучно было смотреть. Ладненько, давайте. Давайте посмотрим. Посмотрим. Здравствуйте, кто выбрал на фиолетового мужчину? Вот мужика на фиолетово, а может парня. Какое сокровенное желание в отношении вас у этого фиолетового человека? И, и, и, и стоит ли оно того, хочется мне сказать. И исполнит ли он его в отношении, по отношению к вам? Какое сокровенное желание вот у него? Муку-магуха. Ну, Йо, ж. Я бы сказала, здесь несколько вариантов развития событий. Mm. Ну, насчет исполнить, это все понятно, это по крайней мере, а вот уже сокровенное желание. Mm -hmm. я бы сказала, давайте у кого как, я несколько трактовок и вариантов развития скажу. Какая ваша, я дико извиняюсь, не знаю, потому что я не знаю, в каких вы отношениях, потому что здесь важно. Давайте первый вариант, это немножечко под, немножко поправить, немножко изменить, возможно, некое свое решение по отношению к вам. Если какие-то отношения были невозвратно либо как утеряны, либо как закончены. Немножко что-то изменить э, в отношениях с вами. Возможно, даже немножечко более в эгоистичном и в не особо адекватном значении сделать. То есть здесь, понимаете, здесь влюбленные у нас пятерка мечей. Страшный суд и мир. То есть, возможно, как-то поступить иначе. Возможно, поступить как-то... Если здесь бывший, если здесь какая-то, ну, не знаю, разобли... А, разублен... Какая-то, возможно, злоба, либо что-то неприятное случилось, может какое-то свое поведение изменить. Возможно какое-то свое решение. Я не буду говорить, что он хочет вам меняться, и просто у него там совесть проснулась, Здесь не о совести говорится. Ни о какой совести речи здесь быть не может. У нас тут пятерка мечей. У нас здесь думает только человек о себе. О своей какой-то некой победе. И я бы сказала, что человек хотел бы победить, обыграть как-то это больше в свою, конечно же, пользу, нежели в чью-то чужую. Немножечко вот здесь как-то что-то изменить. Возможно в отношениях с вами тоже может такое произойти здесь как-то как возможно одержать некий верх надо какой-то ситуации в отношении с вами здесь немножечко не о любви говорится здесь больше как-то о глобальном о глобальном развитии событий причем об больше там, никогда не видится с вами, но здесь может проиграться, здесь никогда что-то что не было. Тут может как-то проиграться, но чтобы ему было легче, да. Но если здесь какие-то очень сильно повернуты ужасные отношения между людьми, то тогда здесь может проиграться, чтобы вот как-то, возможно, как-то свое, допустим... Что-то изменить, просто по итогу что-то изменить, что давно решено, какой-либо выбор был сделан, И именно его просто изменить наиболее лучшую, благоприятную сторону, то есть я там сказал одно, надо было сказать совсем другое, возможно такое. Я повел себя иначе, а надо вот как-то... Я, я среагировал, допустим, очень сильно принял близко к сердцу, когда это не надо принимать близко к сердцу. Что-то изменить, что было сделано в отношениях с вами, но что-то существенное и очень сильно глобальное. Возможно, некую свою, не знаю... Не стоило мне тогда реветь, чтобы по отношению там возвращать. Либо вот какие-то такие здесь все-таки эмоции у нас прослеживаются по пожучаш, смерти, солнца, возможно, более как-то мужественно поступать. Вот здесь вот какое-то свое поведение. Но я бы сказала, только человек думает о себе в этом плане. Пожалуйста, вы только услышите, то сейчас скажет, мой бывший изменился, все, пошла-ка я к нему. Пожалуйста, дорогие мои, ну не надо. Пятерка мечей, солнышко, нет, нет, здесь никого не хочет что-то воскресить и как-то вернуть, но не совсем. Давайте так, какое-то свое положение, какое-то свое поведение в каких-либо кризисных ситуациях, здесь также может говориться о своем поведении в кризисе. То есть, как-то измениться. Но здесь немножко такое сокровенное желание, оно больше глобальное, немножко эгоистичное, конечно же, потому что желание, ёшкин, матрешки. Вот. Поэтому, ну, вот здесь что-то что воскреснуть, чтобы что-то вернуть. Ну, давайте я не буду тешить такими надеждами, это возможно, но давайте не со всеми. Ну, по смерти, по ажу кубков, по, по солнышку, такое может, то есть, не заканчивать, да, как с кем-то там связи, не как-то вести себя. Да, это может проигрываться, но здесь, соответственно, если человек сам по себе адекватный и нормальный. То есть, вот, и к вам он хорошо относится, и вообще... Если как такой человек, то да, здесь адекватное отношение. Просто да, я там что-то сглубил, да, мне что-то там это. Но вот давайте, правда, не тешьте себе, осторожно, выбирая эту позицию, правда. То есть здесь вот какой-то такой момент. Но изменить. Я не думаю, чтобы он исполнил бы это желание что-то изменить, потому что изменить это крайне невозможно вообще э, и в край, потому что здесь уже что-то построено, уже что-то незыблемое. То есть, возможно, возможно кто-то уже там замужем, женат, возможно, уже там время утекло, убежал, чтобы что-то менять. Здесь не исполнит ли его? Нет. Над ним думал, да но не исполнит, поэтому я такого не вижу. Возможно, будет обдумывать, как исполнить, если между вами там все благополучно, но при этом какие-то просто кризис, какие-то неприятные ситуации были. Да, возможно, здесь человек подумает, как можно это все исправить. Но я не вижу, что это все равно исполнение этого желания то есть его. По десятке жезлов это очень сильно сложно. Пятерка чаш это эмоционально нелегко. Десятка пентаклей выбор сделан, все построено, дом есть, все дела. То есть здесь кар карта сама по себе десятка пентаклей она карта конца, но и при этом такого что-то незыблемого. Э повернуть нельзя, э свернуть нельзя все построено, все уже сделано. Шестерка мечей, двойка мечей. Только задумываться. Только пока задумываться, я не вижу здесь ее, ее, ее реализации вообще. Возможно, задумается, если между вами все как-то классно. Возможно, м -м -м, то человек будет обдумывать. Если все классно, давайте так, то здесь все равно как-то, чтобы обратить на себя внимание, то здесь хочет человек, чтобы вы ему больше времени, внимания уделяли. Но здесь вот как-то, возможно, прислушались к нему, если у вас классные реально отношения и тому подобное. То есть как-то, возможно, какое-то поведение также хочется, чтобы вот видеть как-то в ней какую-то некую красотку, некую изюминку, если, допустим, там какие-то уже старые запресневелые, какую-то хочется на весну, то есть в отношениях. Здесь вот я и сказала, это вот позиция очень сильно интересна отношения. Вот, поэтому, вот, короче, как-то так. Возможно, новинки, возможно, также детей кто-то здесь хочет, то, тоже может то, также отыгрываться. То есть, если какое-то желание, что, да, здесь может отыгрываться, но человек тогда точно об этом говорит. То есть, здесь, здесь нету такого не говорящего здесь человека. Нет, здесь человек об этом говорит тогда. Возможно, куда-то с вами куда-то полететь, поехать, ну тоже можно сказать, куда-то попутешествовать, допустим. Да, это можно сказать, но эта реализация, конечно это очень сильно сложно, соответственно. Ну, просто, если даже, если даже у вас все классно и везде все открыто. Поэтому, дорогие мои, ну как-то да, возможно, какую-то новую, новинку, возможно, детей, возможно, от вас как бы хочет весточки. Тоже я могла бы сказать, но, ну, пожалуйста, вот с этой позиции очень сильно аккуратно, еще раз говорю. Ни с того ни с сего написали, позвонили, но тоже я бы сказала, вот ни с того ни сего смерть, эм, паж и солнышко. Возможно, какое-то наладить, какую-то связь, общение. Также у нас у нас влюбленный, пятерка мечей, суд и, и мир. То есть, как-то наладить какие-то связи, немножко воскреснуть, чтобы воскресло некое прошлое. Здесь тоже, возможно, некое... Если даже вы в отношениях, если как-то какая-то есть вещь, что, ему хочется почувствовать то же самое, не знаю, влечение, улыбку вашу и тому подобное. Тоже может здесь проигрываться. То есть, вот. Вот, короче, какой-то такой момент. Но здесь что-то прям изменить, поменять на корню. Какие-то глобальные вещи хочет. То есть, не просто... Нет, здесь, здесь очень сильно глобально. Возможно, какую-то свою реакцию изменить какие-то вещи, какие-то события. Возможно, просто как быть готовым ко всему и тому подобное. Но здесь бы я бы сказала больше как оценка и сокровенное желание, то есть в отношении полностью его и при этом в его каком-то поведении. Короче, вот короче как-то так. Ну, вот, короче, как-то такс. Такс, такс, такс, такс. Ну, почему-то мне прям захотелось сразу сказать про свою реакцию, то есть изменить к чему-либо какому-то событию в вашей жизни, какую-то некую свою реакцию. Ну, не знаю, вот мне все равно хоть убить, вот я бы сказала, немножко вот в такое углубление информации. То есть изменить свою реакцию на какой-либо повод в какой-то точке соприкосновения там с вами вот поэтому ну вот здесь какое-то такое же глобальное желание но здесь касаемо вообще ну 100, не исполнит. Я такого не вижу. Возможно, просто призадумается, если у вас отношения просто как бы рядышком, все вместе. Там, призадумается как бы исполнить. Но я не вижу, чтобы чисто исполнил. Потому что шестерка мечей, двойка мечей также у нас уход в какую то свою в свои вещи, углубление своих же мыслей и изучение, возможно, каких-то вещей для себя. Я пока не вижу, чтобы исполнил. Поэтому вот. Поэтому как-то так. Давайте дальше. А, дальше, дальше, дальше, дальше. А женщина, а женщина, а женщина забыли, а забыли. Давайте там мадамы. Так, здравствуйте, кто загадал на даму? Фиолетовый первый вариант. Ее сокровенное желание в отношении вас. Ее сокровенное желание исполнить ли она его в отношении с вами, в отношениях с вами, в отношении вас, вам тому подобное. Какое сокровенное желание у нее к вам? Тройка жезлов, королева пентаклей, десятка жезлов, десятка пентаклей. Повешенный. Чтоб хрен стоял и бабки были. Дорогие мои, ну здесь какое-то такое определенное знание и понимание, что я хочу, чтобы у меня все было, и чтобы все было достаточно. Но я немножко не уверена, что в отношениях с вами, возможно, как, не знаю, на себе, даже женись, чтобы вы там приносили ей денежку. Ладно. Вот. Исполнит ли... А может, о себе здесь человек задумался. А, ну, здесь женщина ж же сама. То есть, возможно, присвоить вас, да, в другое. Ой, возможно, если было бы возможно, выплатила бы. Дорогие дамы, дамы, а здесь это все возможно, но надо очень сильно постараться. Надо очень много приложить усилий по восьмерке пентаклей, по шестерке, по пятерке, по семерке кубков. И я бы сказала, прям просто как ринуться. Вось невозможное чтобы это все сделать но я также я не особо вижу исход что исполнит данное данное действие человек возможно просто еще не знает как это исполнить возможно каких-то ресурсов недостаточно настроя не хватает какого-то боевой позиции не хватает вот как вот немножко не хватает газку человеку как вот иногда вот как старую машину от заводит и вот здесь вот какого-то вот драйва, вот какого-то прям настроя не хватает, чтобы исполнить задуманное. Возможно, человек уже заранее думает, что, девушка заранее думает, что это невозможно, то есть ничего там, невозможно и возможно, вот это не про этого человека, здесь немножко как заблудился в своих каких-то неких мыслях, и понимание того, что это вообще не будет, ну как, ну когда, ну а что? А надо ли мне это вообще? То есть даже вот, даже да исполнит ли его, да даже, исполнит ли. То есть и колесница, и луна, шестерка, и двойка желт. А надо ли мне это вообще? То есть, а стоит ли? Здесь, возможно, человек даже и не хочет исполнения. <говорить> Никакого. Дорогие мои, ну здесь вот какой-то, вот исполнит, я вот сразу говорю. Здесь, да. Ой. Ну, ладненько. Да, но исполнить это очень крайне сложно, и, возможно, кто-то уже при, при этом уже заранее задумывается, что ну, ну нет, ну никак. Ладненько, давайте, какое сокровенное желание? Тройка жезлов, королева Пентаклей, десяточка Пентаклей. Ну, я и сказала, чтобы все было их ренце. Так, десятка Пентаклей повешенный. То, что сложно ей добиться вот что очень сильно сокровенно желание у этих женщин они хотят очень э, они хотят то что им очень сложно вообще добиться то что у них нету здесь также происходит какое-то такое желание но вот здесь какое-то общее я бы сказала возможно мужчину тоже Возможно, вас. <смех> а возможно, другого мужчины. Возможно, сложно добываемого мужчину. Возможно, если вы там от нее отворачиваетесь и тому подобное, она там за вами бегает у вас. <смех> если она за вами не бегает, то, возможно, каких-то интересных вещей, кстати. Здесь у нас дьявол с королем мечей, восьмерка, чаш. Ну, я бы не сказала каких-то прям там с с этого, слияния с вами, но... Если человек с вами в отношениях, то человеку э, девушка желает очень хорошую, э, хороший дом, быт, э, хорошие деньги, хорошее то, что вы ей там подарили. Здесь тоже как подарок может проигрываться, то есть вы чем-то там, чтобы она там сияла, там, не знаю, возможно какое-то желание в отношениях вас, то есть вы чем-то что-то ей можете помочь, как -то, чтобы при... что-то приобрести, куда-то пойти. Также сокровенное желание в отношении вас могут проигрываться. Это чисто денежные какие-то вложения куда-либо во что-либо, тройка жезлов у нас. Также здесь подарки, здесь красивая жизнь может проигрываться. Здесь, не знаю, простой какой-либо личный подарок, тоже может проигрываться, но большая большей степени, конечно же, вот какого-то. Эм, возможно, также женщина хочет очень сильно быть уверенной в отношениях с вами. То есть очень сильно хочет себя чувствовать как-то более надежно, более желанной, более значимой в жизни вашей. Здесь тоже как некая значимость тоже может проигрываться, если у нас, соответственно, она и десятка пентаклей. То есть как важной для вас женщины быть. Но здесь конкретное для себя, конкретное «хочу» и конкретное то, что очень сильно сложно как-то выполнимое для вообще, по сути. Вот, и нужно ли такое желание? Ну, я думаю, многие здесь женщины. И тут у нас еще и плюс повешенная десятка жезлов. Здесь сложно какое-то выполнимое желание. Либо в данный момент не очень сильно ре, нереализованное. Вот и все. Возможно, если также женщиной вы как-то немножко не в тех отношениях, которые там хорошие, называемые, так называемые, то есть некоторых плохих, то здесь человек, некоторые женщины хотят просто от, уйти, я бы сказала, от некой безысходности в отношении с неким королем мечей. То есть здесь тоже могут, может проигрываться уход и больше в себя углубиться какую-то свою реализацию прям конкретную и отойти от каких-то вещей, которые провоцируют э, король мечей. Но провоцирует он либо провоцирует женщина это очень сильно большой вопрос. То есть, к, к, к двум участникам процесса. Поэтому кто-то здесь может сам надумывать по поводу короля мечей, хочет отойти от каких-то вещей, связанных с, с одним человеком. Кто-то, наоборот, хочет, чтобы этот человек, допустим, не расстраивал ее в ее же жизни, что-то больше не предлагал ничего и никогда. Здесь тоже может какой-то проигрываться. Ну, Но... а здесь больше, конечно же, что-то для себя очень сильно сложно реализуемое. Некую стабильность, некую значимую жизни, возможно, также семью, женщина хочет какое-то некое материнство, да, то есть тоже здесь тоже может проиграться по королеве мечей Десятки Пентаклей, то есть здесь тоже может проиграться, возможно, чисто дети, да, тоже, тоже да, но здесь это не первостепенное, потому что дети немножко, они с другим привкусом, Тут, конечно, и пожи, но выскочили, но все равно. Возможно, вернуть какое-то свое былое величие, если кто-то здесь, допустим, уже в, у мамках, а кто-то кто хочет наоборот как-то реализоваться здесь по карьере, и кто-то хочет отойти как раз-таки от, от, от, от разряда мамка, жена и тому подобное. Если есть такой момент, тоже может проигрываться. Ну, что-то очень сильно сложно для себя реализуемо. но я бы сказала, все возможно. Но здесь женщина очень сильно не понимает, как его реализовать. Ну, вот здесь я бы сказала, как-то вот так, как-то такой момент, То есть, вот. М -м Да. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант. Красный вариант. Дорогие мои, а это, ну, отпишитесь, пожалуйста, может, побольше трактовки карт, то есть, либо, либо так пойдет, то есть, я, я просто вот, вот здесь не вижу. Меня-то я-то сказала, и все, и пошла дальше, а вот вы, может быть, как-то путаетесь, не знаете, а почему она сказала, ну, чтобы всем было здесь ясно, то есть, хочу некую ясность нести, достаточно ли я ясно просто выражаюсь по отношению к карте. Вот, давайте, здравствуйте, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, а вот сейчас, ладненько. Какое сокровенное желание в отношении меня, отношений вас? Давайте, давай, девч, Девы. Девы, Здравствуйте, кто? Какое сокровенное желание в отношении вас? И исполнит ли он его? Какое сокровенное желание в отношении вас? Шейник, девятка, тентакли. «Рыцарь мечей», «Туз пентаклей, и «Справедливость». Исполнит ли он его? Ну как? Возможно, человек хочет произвести впечатление на вас. этот раз. Доказать свое два. Если что, обратить внимание, это очень сильно, я бы сказала, здесь прослеживается именно отшельник Девятка Пентаклей, Рыцарь мечей. Как-то заявить о себе. Так как в отношении вас, то, соответственно, и тут у нас туз пентаклей и справедливость. Возможно, разрешение каких-то э, ситуаций по справедливости. Да. Но с сырофантом. То есть, возможно, некий конкретный разговор, возможно, некое конкретное замечание. То есть, вы, он что-то вам сказал, и он хочет, чтобы вы его услышали. То есть он что-то вам предложил, что-то ск сказал это связанное там, допустим, с вами и с вашей внешностью, либо с тем, что вы там накопили, что вы имеете вместе, не вместе. Ну, тут, соответственно,. Я бы сказала, чтобы вы как-то прислушались Возможно, сделали по его То есть тоже немножко даже в контексте Но, но, но больше как бы дали какой-то некий шанс Возможно, на реализацию какой-то денежно-финансовых сфер Если у вас какие-то денежки связывают Соответственно, кто-то здесь, чтобы, чтобы на вас произвести некое впечатление, внимание тоже есть такой момент, то есть по отшельнику, порой мечей это все в сочетании с девяточкой Пентакли. Девятка Пентакли у нас стабильная, интересная, приятная. Сменить имидж тоже может проигрываться, почему, собственно, и нет у нас тут Пентакли. То есть найти себя, най най найти свой имидж, да, э покрасивше стать для вас, да. Но здесь тоже может быть, то есть как-то улучшить себя, возможно, некие физические данные. Но здесь не о физике. Здесь не о физике, простите, правда. Здесь больше а, а может проигрываться одежда, аксессуары и тому подобное. То есть как-то, чтобы вы что-то заметили. То есть здесь вот именно внешка проиграется. поэтому, ну не физика особая, а физика немножко другое исполнение. Поэтому по справедливости рефант, возможно, прислушались также, выяснили что-то для себя, что он какое-то мнение, его же мнение выслушали. То есть вот здесь как-то, возможно, поступили как-то иначе. Возможно, какие-то слова, ну... Я бы сказала, что этот, что этот человек славится своим особо порой нетерпением. Если в сочетании с рыцарем и с отшельником найти для себя справедливость в отношении с вами, но это если только, настро... но только если у вас какие-то не очень хорошие какие-то взаимоотношения. Да. также может проигрываться, чтобы не, не дали некий шанс. Тоже. Тоже. Но это смотрите, тогда человек просто об этом три звонит, говорит и тому подобное. Это вот с таким каким-то намеком. Так. Если кто-то здесь в неком отстроении и у кого-то здесь хорошие отношения, то я бы сказала «схватить, поймать» и тому подобное, схватить, поймать. Но если кто в каких-то хороших отношениях, но по каким-то причинам немножко далеко, немножко не рядом, то есть здесь должны быть не то, что веские причина, а основательные, либо по работе, либо, соответственно, по... Ну, по работе, либо где-то в командировках и тому подобное. Но если человек, допустим, очень сильно далеко. Немножко я бы сказала «отшельник по, по рыцарю мечей с девяткой». ну как немножко я бы сказала если кто-то здесь на каком-то либо расстоянии у кого здесь хорошие отношения то схватить вас прижать зажать тому подобное и по и покрепче и покрепче возможно кто-то реально соскучился но я почему-то вот я бы в таком контексте был сказала но это если у кого хорошие отношения правильные хорошие нормальные классные. То есть здесь вот в таком контексте, пожалуйста, не надо, если это он ваш бывший и все, значит он хочет схватить. Но здесь я бы не сказала в этом, в контексте. Здесь по двойке жезлов рассматриваю какой-то вариант, возможно, прискакать, прийти и тому подобное. Да. По влюбленным по рыцарю. Но здесь по пятерке жезлов, с, с ирофантом и со справедливостью, то есть, возможно, не, какая-то невозможность по адекватным, нормальным причинам. Здесь люди просто не могут быть рядышком. Допустим, не знаю, командировки, работы в другие страны, Вы, как это, как, изоляция. То здесь, да, здесь как-то вас хватает обменять тому подобное. прям приезжать, прискакать, приехать и как-то, возможно, какие-то заключить договора также здесь. Возможно заключить в объятия, Если, потому что мы этого достойны. Здесь тоже может такое проигрываться. То есть желание больше, я бы сказала, основано больше на позитиве, на позитивных моментах жизни, на изменениях и более-менее позитивных, подходящих данному человеку. То есть вот вот здесь больше да, возможно, прискакать хочет, но тогда просто адекватный должны быть здесь причина, а не потому, что там кто-то там в какой-то степени, в какой-то там какой далей глуши, а позвонить как-то не может. Возможно, какие-то шансы, но здесь хорошие, говорю, должны быть отношения. Чтобы, возможно, какое-то приняли вы, соответственно, нормальное решение по поводу него, здесь тоже может проигрываться. Вот. Возможно, человек даже вас отпускать не хочет. Но ну, тогда он об этом говорит, я сразу говорю. Я сразу говорю, что он об этом говорит, а не молчит. То есть здесь по рыцарю мечей он говорит, он уже там что-то как-то там дояснять, он уже показывает то, что вы ему не безразличны. То есть вот здесь как-то так, чтобы, возможно, какое-то новое начало, да, если по Атузу Пентакли, по Справедливости и по Ерофанту начать отношения по, по, немножко улучшенные, и я бы сказала, нормальные, правильные отношения построить между друг другом, да, здесь тоже можно сказать. Но я говорю еще раз, когда человек об этом говорит, и как-то пишет, и как-то дает о себе знать, и, то, и точно, по рыцарям, то у нас аж да, с двух сторон. То есть, возможно, даже с вами спорят, я не знаю, я хочу, а я не хочу, с тобой, а я хочу, слышь, я не хочу с тобой быть. Да мне пофиг, что ты хочешь. Вот, здесь какой-то такой момент. А? Исполнит ли он вот это заветно? Ну, здесь, соответственно, я, я скажу сразу, здесь человек основывается Первый там основывался на э, конкретном изменении в какой-либо конкретной ситуации своего поведения. Э, да, а здесь больше связано желание с изменениями в жизни, даванием неких шансов и, э, возможно, также улучшение самого себя именно в плане э, внешности. Вот здесь тоже может такое проигрываться. Здесь просто изменить некую ситуацию и начать как-то по нормальному хотение э, чего-то возможно, но не то что запретного, а вот я этого достоин, мне это надо. Вот, вот здесь вот какое-то такое знание, понимание вот этого желания. Я хочу это, мне это надо, и я его сделаю. Потому что исполнит ли он его? А вот я бы сказала, что исполнит. Если у него достаточно чувство ощущения, он очень сильно этого желает. Так вот здесь я, я бы сказала, упор на паш шесть, шестерка просто исполнит. Я не могу сказать точно, что да. Вот здесь зависит все от его конкретного желания и настроя от его чувств зависит, потому что здесь у нас паш. Э, некое вдохновение, настроение. Шестерка мечей с семерочкой. Чаш также говорят о каком-то неком... Э заблуждений, но и при этом целенаправленным, я бы сказала. Заблудиться, Заблудиться в ваших волосах. Да? Вот. Но здесь у нас шестерка кубков, тройка кубков, и туз кубков. Все зависит от его желания это реализовывать. То есть здесь вот какое-то некое зави зависание по семерке. Не знаю, что он выбрать, не знает, куда как он все это достает, как все эти кубки завоевать. А вот именно, насколько его желание хватит. То есть здесь туз кубков, тройку кубков и шестерки. То есть здесь все зависит от его желания, от его чувств к вам, от его хотелочки очень сильно что-либо изменить и сколько кубков себе завоевать. Получится ли у него это? Я не могу сказать. Вот, вот не могу сказать, но это зависит все от его желания, от его чувств, ощущений. Поэтому, наверное... Я... На стримушка ночью не будет. Наверное, вот здесь вот какой-то такой, я бы не. Я бы хотела бы сказать, что да, но здесь у нас шестерка мечей, тут, соответственно, какое-то уже к новым берегам, но здесь у нас вот так, и так семерочка. У нас здесь какой-то постоянное... здесь много хотела. То есть, здесь у человека, возможно, вы, допустим, не одна эта хотелка. Допустим, вы еще что-то есть, либо еще кто-то есть, либо еще какое-то желание еще помимо вас есть. То есть здесь ему тоже может проиграться. Допустим, он хочет изменить внешность, да, по отношению, чтобы вы его там заметили, чтобы его восприняли. Но также он хочет изменить вот это, это и это. Здесь тоже может проиграться, то есть не одно. Здесь как реализация, возможно, некоторых желаний, которые по отношению к вам происходят. Возможно, там отдохнуть, как-то, не знаю, приехать домой и тому подобное. И как-то признание в любви, все дела, да. Хотелось бы мне верить, но чувство это не всегда действие. То есть, то есть чувство-то не чувства, а чувствовать можно одно, а потом уже мыслить как-то иначе, что может подвигать какие-то наши чувства, эмоции и тому подобное. То есть здесь все от всего зависит, но здесь чисто просто чувство показано. Поэтому я не могу сказать, что прям точно исполнит. Поэтому, я надеюсь, вы меня простите, но я такого дальше просто не вижу. Зависит все от его чувств по отношению к вам, от ситуации, которые между вами. Вот Ладненько, давайте я думаю дальше Здравствуйте, кто загадал у нас э, Женщину Какое сокровенное желание В отношении вас у этой дамы Какое сокровенное желание В отношении этой дамы У этой дамы по отношению к вам Опаньки этой дамы, этой дамы тут король мечей с повешенным, но ну, я не знаю. И потом это дама. Звезда, пятерка, пентакли, двойка и семерка, и туз. Но здесь вот чисто какие-то такие желания, которые я бы сказала... Ну ладно. И помнит ли она их отношения? Раз. Пятерка мечей, десятка, император... Девятка жезлов и справедливость, и десятка мечей. Mm. Mm -hmm. mm, дорогие мои, здесь может проигрываться, может, может, может, может, может, может, может. может. Здесь может проигрываться женская, не хотел. Вот женская не хотела его реализовывать вообще. Тут некое желание есть, но это вот эта позиция очень хорошая с теми людьми... Я думаю, такое кредо. Желание имеет свойство исполняться, да, и о чем думаешь, может исполниться. Дорогие мои, здесь, возможно, что-то она желает в отношении вас. Но вот здесь, к сожалению, к сожалению, к сожалению, не всем могу сказать, что это желание вообще исполнимо. То есть здесь пятерка мечей, что говорит нам вообще, намекает нам, что не особо то исполнит, а если исполнит, то там исполнит, не исполнит, все равно это как бы есть тут и момент пятерки мечей исполнения тут того человека, кто это одерживает верхом, но при этом при этом он сделает здесь человек другому больно. Десятка пентаклей и Император. Возможно, также здесь говорится о неком уже невозврате, либо уже о чем то принятом также решении, тоже незыблемом. Я бы сказала, именно десятка тоже Пентакли, как и в другом варианте, подчеркиваю незыблемость того, что какого-либо решения, возможно, с мужской, с мужской точки зрения. Девятка жезлов справедливости, десятка мечей. Возможно, также это желание просто тупо невозможно. Я бы сказала, невозможно, не знает, как человек тем более выполнить. Возможно, также и не хочет его чисто исполнять. Здесь тоже то есть, человек настолько вот устал, настолько это, что дано его к черту, дано его в полную, полную ка канусь, ему бы в лету. Здесь бы то, здесь какое-то такое может проигрываться какие-то такие вещи. То есть, и я не вообще реализовывать. Желание, желание, желание, желание. Ну что же за желание, если его не реализовывают? Возможно, женщина желает, но того какого-то... Ну, как сказать-то? Чего-то очень сильно маленького, молниеносного и быстрого в отношении с вами. Возможно, она желает на то что вы пойти не можете, то что вы не согласны, на И желание то, что это как-то вот именно здесь не особо невозможно, то есть здесь надо именно ухитриться как-то, чтобы это все было, то есть здесь даже дама желает то, что не особо то возможно вообще в этой жизни. А если и возможно, то надо кого-то обманывать, либо кто-то с чьей-то стороны должен обмануть. И кто-то должен свой пойти на свой страх и риск. Ну, то есть, возможно, каких-то, да, половых вещей, да, здесь тоже может проигрываться. Да, здесь у нас туз а, по, по дураку. Здесь, возможно, это такой момент. Но здесь вот... вот то, что тут вот как бы мужчина, возможно также на какие-то его до да, действия чтобы он тер... ухищен чтобы он пошел на какие-то действия по отношению к ней и она уже знает что он не пойдет на эти действия она очень сильно хочется тоже может проигрываться у девчонок тут то есть он не пойдет она знает на это но при этом очень сильно хочет вот да, ну здесь я бы сказала, тут король мечей с повешенным. Возможно, то, что вот именно здесь мужчинам они не могут пойти на это. Либо они не идут. Возможно, какие-то их повадки, их какие-то новые интересные действия по отношению к ней. Возможно, какая-то вот. Да. Да, вот такая интересная у нас история тут вышла. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал? Синий вариант синего мужчинку. Мужчинку синего. Давайте посмотрим. Какое сокровенное желание в отношении вас? И исполнит ли он его? Какое сокровенное желание в отношении вас? Какое сокровенное у него желание в отношении вас? И исполнит ли он его... двойка мечей, звезда, пятерка мечей, мир, колесница, схватить и увезти и никому не отдавать, да? всем на зло, пойти на зло судьбе, ладненько, давайте, маг, Исполнит ли он его, маг, дальше, десятка пентаклей, Ой, шестерка мечей, ой, ой, ой, ой, семерочка жезлов, и здесь, ну, вот такая, десяточка жезлов. Давайте к, сиронам, к шестерке шестерки мечей. Вот здесь разорвет все, но сделает. Я сделаю, я слышу, я сделаю, я смогу, я все сделаю, На в фоне того, что я хочу. Но здесь желание какое-то также носит немножко эгоистичный характер в отношениях с вами. Возможно, приехать примчаться. Возможно, что-то привезти откуда, из моря и тому подобное, да, из какого-то края. Ладненько, дорогие мои. Ну вот, двойка мечей, звезда и пятерка мечей. Какая-то, я бы сказала, если звезда мира колесница, то... То желание, которое он может реально реализовать. То есть он видит, он знает, как его реализовывать, он понимает. Он об этом, я бы сказала, даже говорил. В таком контексте. Все равно по двойке мечей, по пятерке мечей. Он говорил, либо он как-то делает. Но говорил обычно по двойке мечей не говорится. Двойка чай, шестерка жезлов. Так что умеренность сказал, кому любит. Кому любит, тот сказал. Кого любит очень сильно, того уже сказал о своем желании. Давайте так. Но это сделать кровь бизнесу, Прилетит, примчаться, приехать, все сделать. Возможно, в карьере как-то с вами. Возможно, также с вами куда-то пойти в, новое, в интересное. Вот пойдет по какой-то за своей звездой. Если вы его звезда, то вы. Давайте так, если вы реально его звезда, то за вами пойдет. И если вы как, как, какой-то такой, такая, да. То есть здесь, возможно, даже желает вот самого человека, кто загадал. Да, очень сильно. Здесь больше такое любвеобильное, я бы сказала, немножечко даже желание, даже с пятеркой мечей, а с пятеркой чаш, рыцарь. Потому что человек что-то не, не хочет, как-то, человек, возможно, как сомневается, человек какое-то поражение принял в своей жизни по поводу, возможно, этих желаний, либо этого желания но здесь потому что как-то все долго тянется, равновесия нет у человека, и немножко человек не понимает, потому что, короче, человек в прошлом, я бы сказала, либо в каких-то каких ситуациях он немножечко проиграл в, отно в отношении этого желания. То есть, это желание, я так понимаю, у него было, возможно, я, я и говорю, либо вы, либо, возможно, какая-то другая тоже может проиграть. То есть, допустим, другая дама, и он другую даму желал. Было долго, было непонятно. Непонятно, ничего не получилось, либо ничего не просто не получил взамен. И вот здесь именно человеку очень сильно не чувствует почву под ногами, но очень сильно хочет воплотить это желание. Вот давайте так. Поэтому всеми силами будет стараться это сделать. Получится ли у него воплотить и исполнить, это большой вопрос. Здесь есть некие трудности, некие невозможности, но они такие, приходящие, уходящие, с ними надо просто справляться, и все. Ну, так бы я бы сказала, что здесь как-то финансово, как-то вот не чувствует почву под ногами, но, блин, движется просто. Если вы его звезда, вы его мечта, вы из другого континента, то да. Если вы как-то по-другому... Если у вас есть что-то совместное, то да. То здесь очень сильно совместные какие-то вещи будет хотеть, то есть поклесниться. Ну, всегда у меня в что-то совместное происходит. То есть здесь два коня и тому подобное. В одной лодке скотчем прыгаем. Поэтому здесь э, так. Но человек не чувствует какой-то финансовый, какой-то, возможно, финансово зависим от кого-то. Что это очень сложно воплотить, либо денежек не хватает. Не хватает, не хватает. Возможно, какой-то отдачи просто человек не видел. То есть отдавал, да, себя какой-то этой цели, а вот именно этому желанию. А желание не отыгралось, а желание не сбылось. А желание... А он этого не получил, этого самого желаемого. Поэтому вот здесь вот именно желание, давайте так. Желание он не загадывать не первый раз. Он еще его загадывал, но по поводу него у него была крупная фиаско. Возможно, желание является какая-то... Какой-то союз, да, тоже может проигрываться уже по двойке мечи, по двойке мечи, по двойке Возможно, также хочу сокровенное желание, чтобы, чтобы границы были открыты, если было дозволено, и, возможно, тоже такой момент, куда-то поехать и мчаться. Но здесь я сразу говорю, то есть, э, здесь желание... Здравствуй, дружба. вот Желание мужчины заключается в том, что по поводу этого желания он уже фиаско терпел. То есть оно не выполнилось. Возможно, он по-новой хочет, либо может по-новой с вами, либо просто вас. Поэтому вот здесь я бы сказала сразу, он этого желание не достиг. Он потерпел поражение. Либо он это желание не получил, либо он во что-то вкладывал, но также не получил. Может, тепла не получил. Может, какой-то стабильности в отношениях не получил. Если это звезда, то это вы там отношения с вами, либо какой-то некий, ну, некий договорной союз на расстоянии. То да, здесь тоже очень, очень сильно может такое проиграться. Возможно, построение чего-то витка, витка чего-то нового с вами тоже может такое проигрываться. Да, куда-то переехать, тоже здесь тоже такое может проигрываться очень сильно. Поэтому, но здесь фи, фиаску потерпел в этом желании. То есть, у него может у него как внутренний, да, фиаску? Но нет. То есть, возможно, он терпит некое поражение сейчас, когда его вот реализовывает. То есть, здесь тоже может такое проигрываться. Так, давайте... давайте дальше. Здравствуйте. Здравствуйте, кто выбрал э, голубую мадаму. Какое сокровенное желание в отношениях вас? Какое сокровенное у нее желание в отношениях вас? И исполнит ли она его? Девятка мечей. Шестерка чаш, король кубков. Успокоиться, привести в норму, привести ваши чувства, ваши отношение к ним в норму. Чтобы все было в порядке. Именно здесь сохранение какого-то спокойствия, возможно, вашего душевного равновесия, возможно, понимание того, что между вами происходит. Здесь именно То именно какой-то гармонии человек очень сильно хочет. Возможно, также в отношениях с вами. Возможно, у вас в отношении каких-то детей. Возможно, как, как какого-то либо дома. Либо чисто ва за вас переживания. Здесь тоже может, чтобы он успокоился, чтобы он там не держал. Возможно, зла либо не обижался. Ну, как-то приводил себе свои чувства в норму. За вас. Здесь сокровенное желание в отношениях вас. Это является чтобы все было хорошо, либо у вас, либо в отношениях вместе, вместе с вами, либо в отношениях семьи и дома каких-то. Возможно, если дети, то с детьми, чтобы было все хорошо. Так, так что вот здесь вот какой-то такой немножечко глобальный, больше эмоциональный комфорт, чтобы желание... Э, это желание э, больше выражено, как хочу э, комфортной среды для себя либо для своего человека любимого. вот здесь вот здесь вот такое желание. хочу все было, что все в мире все успокоилось, но тоже может проигрываться, то есть мир во всем мире, да, тоже, я бы сказала, потому что по луне по девятке мечей э, здесь э, Да, здесь такое вселенское беспокойство. Человек вселенский. да. Вот. Возможно, какие-то ваши с кем-то отношения. С кем-то отношения. Не только с ней, а с кем-то. Здесь какого-то успокоения, теплой атмосферы и какого-то спокойствия. То есть хочет человек очень сильно. Ладно, давайте рассрем мечей. Исполнит ли она его? Десятка мечей. Сложно, сложно сказать, что исполнится. Да, это очень сильно, очень сильно сложно. Не скажу, что она исполнит его. Возможно, просто не от нее это все зависит, потому что здесь задействован король чаш, здесь задействована шестерка чаш. Возможно, какие-то другие дети, лица, другая вселенная, другие люди. Возможно, связано со многими людьми просто по пятерке и по миру, то есть с целым миром, да, связано, да, здесь, то есть какое-то вселенское освобождение, да, успокоение и тому подобное, здесь тоже может за всех переживать, именно личность просто, вот, вот, вот, самое главное отличие, это женщина очень сильно все близко, близко принимает к сердцу и переживает за все вот ее отличительная черта. Рыцарь мечей, десятка мечей. Не могу сказать, что сокровенное желание она исполнит. Возможно, просто не от нее это все зависит. Тоже могу сказать: по рыцарю мечей по десятке мечей. Возможно, уже нельзя как-то исполнить его. Уже там все как-то свершилось. То есть, вот здесь я бы сказала, насчет исполнить. Либо, не, либо от, не от нее зависит, либо вообще это к ней не подходит, либо это вообще не ее. Либо пока я просто реализации никакой не вижу, потому что здесь пол, пол, полнейшее практически полностью даже нет. Поэтому ну, вот здесь какое-то такое желание вселенского счастья, вселенского любви, тепла и ласки, да. Ну вот здесь, короче, как-то так... Поэтому, дорогие мои, ну как-то прям быстренько, третью морскую скусить, прям чуть-чуть. -чу. Мне нравится. Мне нравится. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам э, за все. Спасибо, что досмотрели до конца. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь э, на канал. Есть кнопочка спонсора. Кстати, вы можете приходить на стримы и становиться спонсором. И я буду играть с вами в некую игру. Кто выиграет, тот может заказывать какие-то темы для общего расклада. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего. И пока-пока.